Вечер, день, ночи. Я знаю, что у вас там Тема сегодняшнего онлайн-гадания Что и кто у него на сердце Первое, второе, третье, четвертое Выбирайте любое времечко В описании под видео Я поговорю с теми, кому это интересно, дорогие мои Вот что и кто будем рассматривать Потому что, если мы спросим, что В русском языке, значит, это дела, проблемы, бизнес, бабки Возможно и бабки Но надо, конечно, задавать вопрос тогда кто, чтобы были бабки, люди и тому подобное. Поэтому что и кто. Слева что, справа кто. Будем рассматривать. У каждого варианта мы не будем рассматривать. На женщин, если девушки у нас э, не знают, что у них и кто, и что на сердце, я советую над этим призадуматься это я прям ко всем вариантам говорю если вдруг кто-нибудь там загадает авось на, на себя на кого-то еще поэтому у него мужской род, на мужчин у мужчины мы будем все смотреть поэтому вот давайте давайте давайте если что поставьте на стоп паузу погнали что и кто? Здравствуйте, кто выбрал первый вариант? Что и кто у него на сердце? Интересно. Фу. Так, что и кто у него на сердце? Что? Что? Что на сердце? Печалька. А кто на сердце? Кто на сердце? Дети, дом, семья. Так. <режит> <режит> Понятно. <режит> Понятно. среднестатистического человека закатали. Ну, давайте, давайте, давайте немножечко еще подсмотрю. Якшат с администрацией кому-то не хочется. Кто? так так что на сердце у человека на сердце у человека его как правильно все наверное, уже догадались дела у человека но дело в том то что мужчина здесь к счастью не к счастью как-то не то чтобы заблудился но немножко не видит Возможно, какого-то дыхания в жизни, либо загружен работой, что, в принципе, немножко не осознает, не понимает, куда двигаться. Человек двигается сам по себе, я не говорю, что он здесь какой-то ленивый, но он сам по себе двигается. Но какое то я бы сказала, целеустремленности как будто немножечко здесь присутствуют сомнения, и она потеряна. Поэтому вот здесь вот какой-то такой момент. Это может быть обычно среди, среди, вот я же сказала, среднестатистический человек, который в принципе ничем таким не занят, но при этом делает какие-то свои дела в жизни, которые касаются его самого. Поэтому здесь немножечко человек в чем то заблуждается и чего-то не видит в жизни, Возможно, от какого-то решения хочет, либо от кого-то может ожидать. Тоже я не исключаю. Возможно, здесь также связано с административными решениями, проблемами у человека тоже может быть. То есть некоторые люди здесь с администрацией, с какими-то госслужащими, в принципе, могут иметь дела. Возможно, какое-то непонимание со стороны либо вашего молодого человека Либо какой-то системы Здесь происходит непонимание Каждый, возможно, что-то талдычит по-своему Возможно, человек ожидает какого-то решения Я не исключаю Но человек достаточно не особо видит какое-то будущее Он в моменте «здесь и сейчас» трудится по-своему Каждый здесь по-своему Но в каком-то непонятном мире грубо говоря ну то есть человек не понимает какой-то какой-то цели как либо того что происходит вот ну, здесь я бы сказала и так и так ну если бы цель была бы видна если цель видна у человека давайте так то тогда здесь страдает реализация здесь не понимает как что делать в жизни в делах проблемах. То есть, вот здесь какое-то непонимание, куда немножко двигается, Но человек двигается. Человек двигается однозначно. Поэтому давайте дальше. Давайте дальше. Что, что? Если что, спонсоры у нас могут дополнительно спрашивать. Дополнительно спрашивать в чате. Если я не увижу сорян, Не надо копсить-то. Вот, давайте. Кто у него на сердце? Возможно, на сердце у него дети. Если дети есть, то дети. Либо что-то потерянное в жизни. Возможно, очень дом. Возможно, какие-то даже надежды по поводу каких-то свершений, я бы сказала, даже в каком-то таком контексте. Возможно, здесь немного идет потерянность в ощущениях, потерянность в отношениях. Возможно, человек кого-то потерял. Я не исключаю, здесь может люди кого-то потерять также. Но здесь, возможно, те, кто далеко, либо тот, кто недоступен для человека. Вот, это такой первый момент. Возможно, здесь тяжести по поводу детей. Тоже какой-то такой может происходить момент. Вот. Но здесь о доме, о семье. Это как вариант такого развития событий, я не исключаю. Но человек очень сильно переживает здесь. Это факт. Человек очень сильно переживает по тем, кто ему его, дорог ему, его сердцу. Это касается дети, дом, либо его, либо его дом. Дети, либо его дом. Не скажу там родители, не родители, но все же. Так, здесь, в принципе, на сердце может происходить женщина у человека. Но здесь какое-то немножко незнание, возможно, кто как зарабатывает, кто чем достоин, кто чем доволен. Вот здесь вот какая-то непонятная ерундень с девушкой у нас. Девушка здесь может быть на сердце. Близка она его сердцу, не жена, но близка, давай так. Возможно, жена, я не исключаю. Здесь королева чаш. Но больше, я бы сказала, здесь по сочетанию именно чаш близка его сердцу. Но возможно, присутствует какое-то некоторое недоверие. Если, вы, если человек ведет с женщиной какой-то... Какие-то диалоги, то непонимание бизнес, ну, в плане бизнеса, либо в плане денег, какое-то есть недопонимание. Возможно, его женщина сейчас в данный момент переживает какие-то моменты, связанные с денежными финансовыми ресурсами. Я не исключаю. Но здесь происходит некоторый момент с женщиной. Но связано это больше финансовые какие-то, устойчивые и неустойчивые. Возможно, человек тут задумывается о женщине, о неустойках. Либо он сам неустойчив в неустойчивом положении, так как у нас вначале мы поняли, что человек-то не, не особо устойчивый. Да, работает. Возможно, здесь хотение чего-то большего, но не знание, как этого достичь. И все таки здесь тревожит какой-то некоторый финансовый вопрос человека. Поэтому вот. И причем момент с женщиной, это не, не первый случай, то есть я так понимаю, что здесь есть отношения. Либо здесь есть отношения, либо человек уже с кем-то, что у человека уже происходили с кем-то отношения похожего типа. Но это как вариант, почему бы здесь собственно не сказать, здесь может такое в принципе быть. Вот, ну, по поводу только вот женщины и насчет именно финансов, а не то, что женщина чувствует, думает и как его любит. Здесь немножко не об этом. Возможно, человек больше, я бы сказала, здесь как-то бессилен по отношению к женщине, либо какие-то есть вынужденные меры в данный момент жизни, которые он несет. Тут и по десятке жезлов, по рыцарю Пентакли тоже можно сказать. Ну, человек несет что-то в себе, и, в принципе, я не уверена, что он может что-то говорить, но, в принципе, как-то прояснять какую-то ситуацию, в принципе, человек может. Но есть какие-то непонятки вот здесь. Есть какая-то непреодолимая ситуация, которую нельзя э, как-то преодолеть, я бы сказала. Либо человек хочет, чтобы какая-то тяжелая ситуация, связанная с детьми, либо связанная с домом, закончилась. Тоже я бы сказала здесь. <музыка> ну да, я бы сказала, давайте на, на этом остановимся, да. Я думаю, здесь больше так. Угу. Возможно, мужчина меньше женщине зарабатывает, либо женщина, либо женщина меньше. Но вот здесь именно проблема взаимосвязи а, с женщиной. Но на финансовых только основах, я бы сказала. Возможно, не хватает какого-то тепла, тоже можно сказать. Но я бы вот здесь, это крайний такой момент, который бы я бы здесь на, сказала бы об этом. Возможно, кто-то здесь больше дарит, кто-то здесь меньше. Ну, любви, тепла, ласки а с девушкой. Да. Поэтому здесь какая-то какая ситуация, которая никак не разрешится касаемо девушки. Поэтому я бы сказала больше так. Поэтому... Давайте дальше. Спасибо, то что, в принципе, заказали. Заказали, да. У нас тут веселые ребята сегодня с понедельника сидят в чате, я так вижу. Ну какие-то такие ситуации, проблемы не решенные, причем нигде, которые хотелось бы решиться. Если у человека решенные проблемы, то я бы сказала, что у человек как-то предоставлен каким-то фактом, но больше в качестве минуса для самого себя, нежели в плюса. Ну то есть не особо позавидуешь этому человеку, грубо говоря. Поэтому, дорогие мои, вот как-то так. Давайте дальше. Спасибо вам. И здравствуйте, кто у нас загадал второй вариант розовый? Что и кто у него на сердце? Давайте посмотрим. Что и кто у него на сердце? Давайте, что на сердце? Что на сердце? Что на сердце? Что на сердце? Мой магистральный. Ну давай, кто? А если кто? Спросите, а если кто? А если кто? Кто вот это? Что? Кто? Это интересно. <смех> как будто поменялись местами <смех> у нас позиции. Но это интересно. Давайте, давайте смотреть. Человек над планом раздумывает каким-то. Кто на сердце? Mm. Ха. Ну, mm. давай. Некогда любить человеку, <смех> некогда, времени нету, времени нету, сил нету. Возможно, желание. Поэтому, дорогие мои, ну вот как-то вот, знаешь, вот то же самое, но прям... Что на сердце? И у нас тут люди. Кто на сердце? И дела. Это вот как? Ладно, давайте, давайте разбираться. Так, восьмерка. Треугольник, думайте. Верховная жрица, королева жезлов, десятка чей, пентакль. Ой, так, семерка. Людей я здесь, что именно кто у него на сердце, я не увидела. Но что на сердце? Люди присутствуют. Ну, посмотрим, какой ваш. Посмотрим. Тут у нас уже две дамы. Это интересно. Чуть ли не три. Окей. Ожесточилось сердце, ожесточилась душа у нашего молодого человека. А любить-то хочется, только за что кого любить, человек не знает. Вот здесь, в принципе, может речь идти о треугольниках, о непонятных людях со стороны. Давайте так. Что, кто на сердце? Человек сам у себя на сердце. Вот как вот не смотри, пока что человек сам себе на уме. Вот знаешь, вот когда такая пословица здесь я бы сказала, начала бы с этого так дорогие мои если тут э, ситуация где человек не той ориентации то здесь такое вероятно но это только вероятно не все же у нас такой ориентации поэтому если что такой вариант я могу относить к не той ориентации если что но не все, поэтому, пожалуйста, не надо там хай отлилеть. Ну, правда, здесь прям король чаш, король пентаклей сидела. Ну, вот. Я не исключаю, что, правда, вот здесь может такое проигрываться. Эм... Наверное, здесь должен быть открытый какой-то человек тогда, в принципе. Но не факт, потому что у нас тут и правосудие, семерочка мечей. Возможно, скрытый какой-то такой... Но я... Давайте я просто немножко скажу, а потом уже перейдем дальше. Скрытый момент другой ориентации, либо ну, плюс-минус все дела. Мы поняли. Поэтому этот вот вариант очень сильно подходит к этому. Ладно, если отставить просто вот такие моменты, то человек больше сам у себя на сердце, человек хочет любить всех, но особо никому не хочет принадлежать никогда, дорогие мои. Поэтому, если что, если что, человек не особо понимает тут дам как ни странно, возможно, считает некоторых с в некоторых местах. Я не исключаю, могут быть и связи у человека, либо какие-то контакты, возможно, даже с тремя домами, либо с двумя. Третья тогда у нас такой вариант. Поэтому, дорогие мои, вот здесь я бы сказала, что человек, в принципе, даже может быть и, по сути, женат, да. По сути, как-то в семье быть, да. Но человек достаточно тут великолепный очень на всех. <смех> Его хватает порой на всех. Да, тяжело, но он справляется. Поэтому, если что, я бы сказала здесь, человек сам у себя на сердце. Человек, возможно, кого-то обманывает также, не исключая, возможно, даже самого себя в этом плане. Но а, дело в том, что здесь присутствуют люди, к которому он относится крайне скептически и сложно. Он любит быстрые победы, у него могут, может быть семья, но это не факт, все равно. Возможно, человек и свободен, я также не исключаю этот момент. Вот Здесь я не могу давать гарантии именно по такому сочетанию рыцаря. И здесь король кубков и король пентаклей. Как вариант такой может проиграться, но не у всех. Всем привет. Что и кто у него на сердце. Поэтому, дорогие мои, здесь на сердце у человека много-много людей женского пола. Одна из, одна из них королева а, жезлов. Сложно, тяжело с королевы жезлов. Страшненько порою, порой очень сильно как-то как-то, как-то, как на войну. А, та, второй момент. Королева Чаш. А, здесь также сложно, но более спокойно какая-то там, хотя и Королева Чаш. С Королевой Жезлов она более такая, инди и, такая индивидуальная особо, может как-то интриганткой быть, а и Королева Чаш с ней как-то постабильная, но здесь также и в, то, и, в, и в том, и в том моменте здесь и присутствуют страхи. Возможно, здесь семья именно происходит с ней Некой одной из них я не исключаю здесь ближе к Чаш. Но здесь как-то человек особо не то, что не хочет разбираться, а что и кто у него на сердце. Вот здесь сам иногда человек задумывается как раз таки, что и кто у него может на сердце. Возможно, также человек очень сильно расплывчатый ко всем, любит всех, и Зинку, и Гальку и Кристинку. Поэтому, дорогие мои, и сам человек не знает, из чего выбрать, вроде и то, и это, и всякая всякость, мосякость. и вроде нормально, и вроде нет. У этого человека может быть семья с, с королевой чаш, а может быть, в принципе, и нет. То есть я вот здесь вот сразу говорю, здесь и так, и так проигрываю, здесь и королева чаш, король чаш. То есть вот здесь... Здесь может быть правда семья, и что человек может даже другой ориентации быть, но как-то сам от себя порою бежит. А, дорогие мои, я не исключаю такая трактовку, ну прям вообще. Ну, ну, серьезно, ну, прям, это, это семерка. Возможно, просто нету такого человека, который настолько бы заинтриговал этого человека, либо этот человек как-то разочаровался уже во всем. То есть я не исключаю какие-то такие моменты. Но здесь, я бы сказала, у человека сам себе на сердце а сигнификатор. Ух, какой интересный вариант. Если, вот правда, прикинь, вот так вот это. Давай, давай так, может быть, он еще не определился с дамой, но здесь вот на всех все хватает. Давайте сигнификатор этого человека. Сигнификатор этого человека. Сигнификатор. Угу. Человека до безумия стабильный в жизни. Романтичный, стабильный, спокойный. Не исключаю такой интересный нрав немного детского детский при этом может ухаживать за людьми вокруг себя ну как мама быть, в принципе, какие-то такие моменты. Ну, то есть здесь спокойный, умеренный, ухаживающий за всем мужчина возможно, ухаживающий за определенными своими жизненными приоритетами. Допустим, за машину у него всегда чистенькая, а дама, если что, всегда в шапке ходит. То есть вот такая какая-то некоторая забота от человека здесь возможна. Возможно, кстати, человек не русский, либо из другой страны. Тоже я не исключаю такой момент, но не буду говорить, как. Всем вот. Человек очень сильно стабильный, если он идет поэтапно, может крикануть, да. Если что, крикануть, такие люди могут, то есть как-то приструнить всех. Вот. Спокойствие, такая равномерная жизнь у него прям именно идет по сигнификатору. Но в отношениях с дамами и в отношениях с эмоциями и с ощущениями здесь полная, я так понимала, немножечко коварда. Хотя человек, в принципе, тут немножко разбирается. Поэтому, дорогие ну, как-то да вот еще та вот знаешь тет ⁇ лошадка прямо на рыцаре на рыцаре пентакли темная еще та темная лошадка да то есть у человека и планы в принципе и расчеты и на будущее может загадывать и знает и стремится к этому но вот как-то здесь именно вот какие-то такие вещи про ориентацию я сказала, что может быть и правда другой ориентации на самом-то деле, как вероятность. Да, возможно, просто человек особо, знаешь, не хочу никому принадлежать, я люблю и только может быть. Вот знаешь, вот какого-то такого момента человек, Все равно у нас тут король чаш, король пентакли. Возможно, еще не нашел, не зацепил, возможно, ходит, вести бродит, и одна интересная, другая. Возможно, две доставочки тут тоже есть, ну доставочки, потому что рядом у вас по девятке мечей девятка жезлов тут стоит, поэтому вот приставочки я могла бы сказать, если такой момент от женской стороны, но здесь больше именно рыцарь, ча, рыцарь меч, жезлов именно к дамам, поэтому тут скачет, нежели чем от них. Поэтому вот здесь сам человек бы хотел бы разобраться. Возможно, человек для себя уже, в принципе, даже по такому сигнификатору, знает, как себя вести в ту или иную ситуацию. Уже все про себя знает, конечно, но вот, вот, вот на сердце, конечно, вот такой момент у нас и происходит. Вот. Поэтому вот, короче, как так. Так. Все попозже, если что. если что. После расклада все вопросы я запишу, в очередь поставлю. Если что. Пожалуйста, только напишите. Поэтому спасибо вам, дорогие мои. Вот какой-то... Остро... Вот а ты вот... Не, не, вот я Я согласна, да. есть какие-то моменты странностей, но вот такое типаж у нас молодого человека. Что ж поделать, такое тоже бывает, в принципе. Ну, давайте, да. Здравствуйте, кто у нас загадал третий вариант, что и кто у него на сердце? Что и кто у него на сердце? Что? Что на сердце у третьего варианта? Отшельник. Кто на сердце? Давайте, кто? Такая. Кто? Кто? Кто на сердце? Ирфан, отлично, шикарно. Так что? никто и ничто. Если если тут тут как-то возможно может присутствует кто-то. О, у так у нас у человека глобальный масштаб. Ты понимаешь, что для него сейчас вообще отвлекаться на каких-либо женщин, детей, собак, вообще ему некогда. Вот вот знаешь, вот ему некогда. И вот ты вот пойми, что даже вот кто кто так, если у человека семья, семья неприкосновенная вещь, люди, ну вещь это грубо, да, это согласна, это неприкосновенное что-то. И в это что-то, если кто-то третий смотрит, ты попробуй, но ты, если что, получишь отворот-поворот, потому что здесь, если любовницы тут всякие, либо будущие любовницы, смотрят. Можешь, это, это дохлый номер. Ну, пока же попробуй, ну сразу. Если у человека семья, все это, это семейный человек, значит, это раз... Неизбежно, как бы некомфортно ни, ни было, не уйдет, не упрет и тому подобное. Будет держать человек. Соответственно, здесь человек любит, любит своего человека, то, с кем он э, идет по жизни. Здесь разговорами, общением. Дорогие мои, ну, здесь очень, если человек тут женат. Это раз, это один момент. Если человек женат, все, он там в этой семье, семья неприкосновенная, есть какие-то расстройства, могут происходить по развитию, по работе, может быть, что-то связано также со всем вместе. То есть вся куча мала может его не удовлетворять, но все равно это семья на первом месте. Так, тогда далее Что на сердце? И это если человек Женатый, сразу говорю, тогда что На сердце? У человека серьезные Проблемы, у человека Серьезные вещи, которые надо решить Понять, простить Спросить Человек серьезно Занят, до каких-либо Других женщин у вселенной Тупо некогда Поэтому, дорогие мои, если Я так понимаю, человек у нас порывистый Возможно, люди Рядом, такие порывистые, что, в принципе, кому-то надо что-то сказать, донести и тому подобное. Вашему человеку тоже страшно. Поэтому, если что, если кто-то на своего человека загадывает человеку, страшно. Может, мужчина в этом не признается, но это правда. А, возможно, за родню, за семью, либо за очень сильные изменения в жизни. Возможно, человек что-то предполагает, что может произойти, но этого человек может боиться, либо от этого расстраиваться. Произошло ли это, либо нет, здесь особо не видно. Ну, что самое интересное, потому что здесь страшный суд с мечей. Это может быть человек на э, какой-то момент уже, в принципе, боится за что-то, либо, соответственно, либо за кого-то даже. Либо, соответственно, здесь а, такое предположение, что может так произойти. Либо уже произошло, что, в принципе, здесь, понимаешь, здесь и восьмерка, именно чаша уходит вправо, а девятка, в принципе, стоит на месте. И рыцарь мечей, то есть и так, и так может проигрываться. Я только не вижу, либо это есть, либо это было, либо это будет. Вот это я прям точно вам не скажу. Но здесь человеку тоже страшно. Если кто-то на своего мужа загадывает, на своего мужчину, то есть здесь семья и все, и нафиг всех, поэтому здесь серьезно человек занят и ни до кого от слова совсем, вот, поэтому здесь серьезно жизненно важные проблемы решать, но для человека это важно, это предельно важно. То есть, возможно, человек вам об этом говорит и рассказывает. Э, о крайней жизни и смерти, можно так сказать. Но правда, это, ва это важно, что, чем сейчас человек, что сейчас разруливает. Эм, ну, страшно, страшненько, страшненько, жутко от такого сочетания у нас карт. Поэтому это один момент. Второй момент, если человек, ну, допустим, свободен. <смех> Ну, сказала бы я, что человек будет, если свободен, если вдруг женщина есть, да, допустим, здесь человек, я бы сказала, строгих правил, нравов долго гуляет, а потом там что-то делает. То здесь человек, в принципе, не торопится в плане развития брака и брачных отношений. Я бы здесь сказала с таким моментом, если у кого-то что-то присутствует с этим человеком. То, возможно, здесь присутствуют отношения, но больше на таком долговой какой-то основе, больше как-то надо сначала пожить вместе, а потом уже распишемся, то здесь человек не особо спешит именно в ситуации с девушкой, либо с девушками. Ну, я бы сказала, если традиционно, тогда с девушкой. Вдруг, дорогие мои, у вас вера основана на том, что здесь гарем, значит, с девушками, потому что здесь вера человека. Совесть очень сильно большая, очень ну, возможно человек правда если вы из другой страны допустим да, говорите по-русски и ваш человек имеет там трюжом да, то для человека он не торопится вступать допустим с тремя женами и тому подобное. здесь возможно это но с условием на то, что это ваша вера. Я бы даже вот трактовала даже для других иностранных людей у нас. То есть здесь с позиции веры, предубеждений, правоты, То есть человек вот как-то так. И не торопится с развитием в семью, либо с развитием в доме, либо каких-то взять обязательств каких-либо. Поэтому человек как-то все как-то вот, я бы сказала, здесь решает жизненно важные все равно в любом случае проблемы, если и там, и тут, и все такое. Вот, дорогие мои, но здесь вот какой-то у вас правильный молодой человек. Возможно, человек даже ни с кем вообще, от слова совсем. И, соответственно, просто ожидает, либо ждет подходящего какого-то момента, чтобы создать с кем-то отношения достаточно долгосрочные и спокойные. То есть здесь может быть и одинокий человек, но с понятиями, с брачными, в семье, то есть, ну... Вот я бы сказала, такой очень сильно такой правильный, правильную позицию, вот такую интересную. Для кого-то правильный, для кого-то нет, то есть я не исключаю выбрал для себя в жизни. То есть здесь вот такой, то есть у нас молодой человек. Какие-то глобальные проблемы вообще. Но я так понимаю, здесь сейчас, которые либо нельзя откладывать, либо человек понимает, что у него это случится. Здесь может такое, в принципе, проигрываться. Но здесь такие арканы, что, в принципе, человек может не то, что предвидеть, а предполагать, что будет просто дальше от его действий и какие-то последствия. То есть, если выбрал такую жизненную позицию, то может, в принципе, такое, кстати, быть. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как так. Возможно, ждет для себя подходящего человека. Либо просто не торопится с человеком с которым мы сейчас в отношениях. Но сейчас все тут заняты. В любом случае, людям страшно, людям, возможно, в каких-то таких тяжелых ситуациях работают, находятся, возможно, решают какие-то глобальные проблемы. Давайте дальше смотреть у нас принципи. Так, кто, если что-то кинул? В конце расклада, пожалуйста, потом напишите еще раз. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал а, четвертый вариант? Что и кто у него на сердце? Окей, что у него на сердце? Прям две стопочки интересные. Давайте, кто у нас сердце? Давайте вот так вот и, и вот так вот. И Человеку бы тоже бы хотелось бы знать, что у с, с той, он, с кем он общается, тоже на сердце. А что у нее на сердце? Человеку бы тоже хотелось бы знать. Человек здесь в отношениях, либо человек с кем-то строит отношения, я не исключаю. присутствовать дама. Возможно, мама даже присутствует. То есть, вот здесь я прям сразу. Здесь у человека есть на сердце дама. Но, возможно, здесь не пара с ней, либо мама, либо тетя, воспитанница. Главное, женщина. Возможно, его жена, но не скажу, что здесь может такое проигрываться. Возможно, мама. И главное, тут женщина. Ну, как-то, вот знаете, если мама, то тяжело. Если мама, очень тяжело. Вот здесь есть такой момент. Возможно, кто-то нагружает какими-то проблемами кого-то. Я даже не исключаю. Да, возможно, кто-то здесь в каком-то неприятном положении вещей. Именно с некоторой дамой. Да. Возможно, здесь такой момент, кстати, присутствует. Но здесь какая-то ситуация, которая не дает какого-то толчка и развития с дамой. Давай так. Да, здесь больше не дает толчка. Но, возможно, здесь на сердце немножко не девушка, с кем тут отношения происходят, а э, дама как мама. Я бы сказала, больше мама, нежели какая-то такая вот жена. Ну, не совсем. Здесь король, король жезлов с императрицей выпал. Mm -mm. Mm -mm. Немножко не та такая атмосферка, понимаете? Да, здесь дамы просто тяжело иметь какие-либо дела у мужчины, да, ну как-то не все нелегко, все нелегко. Все равно я бы сказала, что здесь, возможно, человек зависит от этой дамы, да, здесь есть какая-то зависимость, либо такая ситуация, где особо не выбраться. Я бы сказала вот. Давайте вот что выпало на что прям сразу. Причем вот тут и в принципе и вторая колонка. Угу, угу. Здесь есть отношения, но они такие взаимопритягательные. Взаимопритягательная женщина устренькая на язык, умненькая, но и при этом, возможно, ни в чем особо не нуждается. Возможно, есть, вот знаешь, присутствует зависимость я сама. Но здесь какие-то грандиозные изменения, которые человек, в принципе, боится в своей жизни, они могут здесь происходить. То есть человек здесь что-то уже а, будет решено. То есть человек на что-то либо уже решился и страшно, либо что-то будет, в принципе, что-то связано как-то со страхами и большими изменениями жизни. Поэтому, дорогие мои, вот здесь больше так. Здесь какие-то правда, здесь есть отношения взаимопритягательные. Взаимо То есть э, здесь э, люди притягиваются друг к другу, в по взаимному согласию. Ну, э, э, да. может, и хорошо, и плохо быть, но вот как-то все вместе. Не исключаю какие-то плавающие, значит, действенные отношения. Да, здесь больше действенные какие-то отношения, но с независимой женщин. Ну и какой-то путь присутствует в жизни события, очень сильное. Поэтому вот, короче, дорогие мои, вот здесь как-то так. Но здесь просто действенные отношения, какое-то решение в жизни, важное, и причем со страхом, и сложности с женщиной. Поэтому вот здесь вот что и кто здесь все-все вместе. Давайте так. Присутствуют какие-то такие сложные моменты, связанные, возможно, с матерью, либо с главной женщиной эм, у мужчины в жизни. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то э, так. Э, усю. Усю, что могло бы здесь э, прочитать. Угу. связаны с развитием, либо с путем. Возможно, здесь какое-то диктаторство присутствует, я не исключаю. Возможно, кто-то здесь кого-то не ценит, либо кто-то кого-то маленьким считает. Но я не исключаю больше какой-то такой момент. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот какая-то такая вещь. Спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, дабы не пропустить новые следующие видео из творца, творца у нас шкатулки, которые присылаете, конечно же, вы в комментариях. Поэтому спасибо вам, если о картах хотите знать немножечко больше. Подписывайтесь на Бусти. Желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.